Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – мировой баланс. Я хочу вам рассказать о своей концепции идеального мира. Я делю людей в свете сегодняшней темы на три типа – люди бедные, люди богатые, люди духовные. Если говорить о людях бедных, я имею в виду по-настоящему бедных людей, которые едва могут свести концы с концами, живут на одну так называемую зарплату, и в них едва хватает денег, чтобы заплатить за коммуналку, и накормить своих родных и близких. Если я говорю о людях духовных, то имею в виду исключительно духовных людей, у которых проповедь и образ их жизни не расходятся одно с другим. Это те люди, которые как живут, так и проповедуют, которые несут в мир и каждому человеку в отдельности добро, сострадание любовь. и любовь. если я говорю о людях богатых, то имею в виду исключительно богатых людей, людей власти и бизнеса, поскольку бизнес и власть – в наше время, к сожалению, неразделимо, то буду говорить обобщающим словом ⁇ богатые люди ⁇ Это настоящие богатые люди, которые днем и ночью думают о деньгах, и ее единственная религия является ⁇ деньги ⁇ И все, что они хотят делать в этой жизни, это приумножать и сохранять то, что они уже имеют. Большая ответственность лежит на людях богатых. Богатство ⁇ это ответственность. Эти люди отвечает за мир материальный поскольку это люди материальные то они отвечают за общемировой материальный порядок это люди кошельки люди хранители денег так называемого мирового общака это люди которые обязаны правильно и справедливо перераспределять все эти деньги между экономикой мира и отдельности каждого, каждого человека не просто взять и раздать помочь заработать, научить, построить популяризировать продвигать тем или иным образом людям помогать. Поскольку в их руках, в их активах находится вся мировая касса, все деньги мира, поэтому это является большой ответственностью. Это люди отвечают за наше общее благо, за общее благо всей планеты. Они должны помогать и природе, и людям в частности. Второй тип людей – это люди духовные. Они отвечают за мир духовный за мировой духовный порядок. Это те люди, которые также через средства массовой информации должны популяризировать любовь к Богу, любовь к природе и к ближнему. Неважно, какая вера будет продвигаться на телевидении, на радио, в интернете, либо в печатных изданиях, главное, чтобы отвергалось зло, экстремизм и насилие. Это люди, которые должны прежде всего помочь людям бедным и богатым проснуться, посмотреть друг на друга и протянуть друг другу руки, избавить мир от хаоса, войн и насилия. Вот в чем заключается ответственность людей духовных. И лишь у бедных людей нет ни материальных активов, ни духовных активов. Это люди, которые живут сегодняшним днем, боясь подумать о завтра. Ихняя будущность абсолютно туманна для всех, и для них в том числе. Этим людям нужно помочь прежде всего. Нужно сделать мировой общий баланс при помощи двух групп людей духовных и богатых понимаете о чем я эти две группы людей сделают полную гармонию на всей планете заработают все экономики мира наступит мир на земле истребятся войны закончится насилие прекратится террор все начнут веровать веровать в господа в помощь в любовь в сострадание Понимаете? Вот хочу о чем сказать. Богатство и религия – это ответственность. Религия не в том, чтобы набивать личные карманы, набивать живот и думать лишь о своих приходах. Вера заключается в том, чтобы истина человеку открыть глаза на Господа, впустить его в Господа, Господа в него. Также и деньги люди бизнеса должны не набивать свои личные карманы, не думать только о своих семьях и о своем бизнесе, у них ответственность перед миром, перед всей планетой, перед природой. Нужно помогать всем и каждому. И тогда на Земле воцарится мир, благодать и так называемый мной мировой баланс. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.